С вами Станислав, магазин электротранспорта Гироскутер Шоп, и я вас приветствую на нашем канале. Сегодня у нас очередное видео. В этом видео мы с вами познакомимся с двумя электровелосипедами от компании Сициба. Поехали. велосипеды, но они отличаются. И сегодня мы с вами будем говорить о этих прекрасных велосипедах от компании Sitsiba H1 Pro и H1 Pro Dual полноприводный велосипед. Итак, друзья, мы начнем с вами знакомиться с моноприводного электровелосипеда H1 Pro от компании Sitsiba. Дальше перейдем к полноприводному. Итак, друзья, начнем с колес. Колеса здесь у нас идут пневматические надувные, 20 дюймов. В некоторых видео и некоторых, соответственно, описаниях на некоторых сайтах пишется, что колеса не камерные, бескамерные. Друзья, Посмотрите, здесь у нас стоит сосок, да, то есть вы видите сами, что здесь колеса они камерные полностью. Мы, в принципе, даже сами разбирали это колесо и, соответственно, я вам в этом видео приложу. Вот вы можете увидеть, что здесь колеса камерные, как камера сама по себе она выглядит. Мотор-колесо у нас, так как он моноприводный, находится сзади. Мотор-колесо у нас с вами идет 500 ватт, но производитель здесь указан с нами, с вами 240 ватт. Вы видите сами, да, обратите внимание. По факту здесь мотор 500 Вт мощности По заявлению производителя максимальная скорость достигает 50 км в час и пробег на одной зарядке до 65 км. Аккумулятор у нас с вами находится вот здесь под сиденьем, он быстросъемный, 48 вольт на 14 ампер часов. А, как и ранее во многих видео я говорил о том, что любая скорость максимальная, так же как и пробег, зависит от многих факторов. Сейчас я повторюсь, это а, погодные условия, ваш вес и манера езды, конечно, от этого влияет а, пробег и максимальная скорость. Итак, друзья, давайте с вами перейдем к аккумуляторной части, посмотрим, где он находится и, соответственно, как его снять. Здесь под сиденьем у нас под сиденьем находится э, кнопка. Так, нажимаем ее, откидываем сидушку. Аккумулятор отключаем. Снимаем, отключаем силовой кабель. Не забывайте, что у нас стоит Ключ ключ. За что он отвечает? Соответственно, само собой, это для того, чтобы его заблокировать, потому что здесь у нас с вами идет металлическая консоль, которая удерживает сам аккумулятор, для того, чтобы он вправо влево не ходил. Видите, он хорошо стоит, не болтается. Утапливайте сам замок зажигания, ключ еще раз поворачиваете, и все, он готов у вас к подключению, включению и к езде. Итак, отключаем, снимаем блокировку. Вот здесь на экране, если сейчас оператор камеру подведет, вы все это видите. Вот. Замок убираем и вытаскиваем аккумулятор. Вот аккумулятор. Здесь на экране вы видите характеристики аккумулятора. Также сейчас мы с вами его взвесим. Итак, ставим аккумулятор на весы. И весы у нас показывают 4 килограмма. Вес аккумулятора H1 Pro 48 вольт на 14 ампер часов. Итак, давайте перейдем с вами на подвеску. Подвеска у нас в данном электробайке находится только присутствует одна. Это передняя, задней подвески ее нету. Передняя подвеска у нас идет воздушно-масляная с регулировкой. Необычная подвеска интересная. Посмотрите, сейчас отрабатываем. Подвеска работает хорошо. Единственное, что сразу глаза бросается и слух, то, что у нас при нажатии подвески, вот передняя решетка, которая идет в комплекте, установлена, она бьет, немножко задевает фару. Сейчас на видео вы это прекрасно можете видеть. А Слева-справа у нас находится с вами возможность регулирования. Давайте начнем с правой стороны. Здесь у нас вот такой замок нарисован. Здесь с помощью этого замка мы с вами можем регулировать мягкость и жесткость этой подвески. То есть, соответственно, сейчас вот она чуть-чуть пожестче. Видите, и уже не пробивает даже. До фары она не достает. Полностью поворачиваю направо. Подвеска практически, можно сказать, не работает. То есть здесь мы с вами можем просто спокойно все регулировать и настраивать. С левой стороны у нас с вами находится тоже такая э левая часть, эрона написано. Сейчас мы ее раскрутим. И здесь мы с вами сейчас увидим ниппель, с помощью которого насосы, компрессора вы можете подкачивать и регулировать также мягкость подвески. С передней подвеской мы с вами познакомились. Кто-то сейчас скажет, что неплохо, что нет задней подвески. Друзья, на самом деле скажу так, что двояко. Почему? Потому что если была бы задняя подвеска, может быть, она пробивалась, не пробивалась. Это уже, конечно, мы можем только гадать. Но тем не менее, за счет того, что здесь 20-дюймовые хорошие пневматические колеса надувные, широкий протектор, вы видите сами на экране, я на этом велосипеде покатался. Вы также можете к нам приехать в магазин, сделать тест-драйв бесплатно совершенно. И ощутите, что подвеска, в принципе, дискомфорт, за счет того, что задней подвески нет, ее нет. То есть едет хорошо, плавно, комфортно, и поэтому я не могу вам сказать, что то, что нет задней подвески, это как-то влияет на комфорт езды. Насчет колес, да, то есть вы можете обратить внимание, колес как я сказал, 20-дюймовые, покрышки идут 20 на 4, покрышки хорошие, плотные, хорошо себя ведут на дороге. В принципе, даже если необходима вам возможная установка сюда шипов металлических, то есть при необходимости вы можете заказать данную опцию в нашем магазине, мы, соответственно, в нашем сервисном центре это сможем установить. Также данные электробайки, как вы видите, электрофайт-байки, снабжены передней корзиной металлической и задним багажником. Задний багажник вполне... Хорошо себя можно зарекомендовать с точки зрения как перевоз второго пассажира. но ну, и также можно устанавливать для перевозки или доставки еды либо каких-то небольших грузов. То есть можно корзинку, либо мешок какой-то ставить, крепить и делать свои доставки, либо перевозки. Данный у нас электровелосипед идет не только электро, но и как обычный классический велосипед скоростной. Система управления здесь у нас скоростей идет Шимана. Если вы обратите внимание, спереди у нас стоит одна звезда большая и сзади снабжена 7 звезд, то есть 7 скоростей с помощью которой, в принципе, при, э, если сядет у вас аккумулятор, вы можете спокойно переключать и педалями крутить, как на обычном велосипеде. Что касается системы торможения, друзья, обратите внимание, что система тормозная у нас идет э, гидравлическая, ксот. Можно регулировать с помощью шестигранника, более мягкости, плавной системы торможения. С левой стороны давайте поговорим с вами о системе управления. С левой стороны мы с вами видим тумблер переключения света, включения света, включения поворотников. Которые они вроде как есть, но при этом вы видите сами, что они малозаметны. Но тем не менее они есть. При включенной фаре габарит их практически незаметно. Также присутствует сигнал. Также с левой стороны у нас находится с вами блок управления. То есть кнопка включения самого электровелосипеда и отключения. А также электронная скорость. Здесь пять скоростей. Первая, вторая эко третья, нормал, четвертая и пятая спорт режим. на велосипеде присутствует система PAS, это ассистент с помощью которой педали, то есть вы включили, не нажали газ и просто крутите педали, он вам помогает, тем самым, соответственно, делать ваше движение на велосипеде передвижения намного легче и проще. по центру мы с вами видим Жидкокристаллический дисплей, небольшой такой, цветной, достаточно хорошо будет видно в любое погодное условие, в том числе вечером и в солнце, то есть отблеска от солнца не будет, то есть, соответственно, вы все будете видеть. Здесь мы видим одометр, соответственно, режимы скоростей, спидометры и заряд аккумулятора. Единственное, что было бы здорово, это для компании Сициба обратная связь, я бы сюда еще поставил бы вольтаж, чтобы более четко, четко и ясно было видеть, на самом деле, сколько осталось проехать на данном, сколько заряда аккумулятора осталось. С правой стороны мы с вами видим тумблер приключения скоростей Шимановских. То есть, как мы видим, я ее и сказал ранее, здесь 7 скоростей, так как сзади у нас находится 7 звезд, понижающая и возрастающая. Система газа идет стандартная, мы секретного формата. Нажимаем газ, он начинает ехать. Кстати, мне показался или здесь у нас. А, сейчас. Все, режим скорости. Показал, что система есть безопасного старта. То есть на подножке, когда он стоит, он не едет. Но здесь просто я не выбрал, не выбрал скорость. Поэтому выбирайте скорость, тогда он начинает ехать. То есть на подножке он тоже поедет, будьте аккуратны. Освещение вы, вы видите сами прекрасно на экране, что у нас стоит спереди диодная фара. 4 диода. Сейчас я погашу свет, чтобы было более заметно, как он работает. Итак, что касаемо освещения, вы видели прекрасно, что оно есть, диодная Точка, она небольшая, поэтому, честно скажу, ну так себе, по освещению хотелось бы лучше. Поэтому, друзья, я рекомендую обратиться при покупке в наш магазин, вы можете приобрести любые «Арктик», мы можем вам это установить, и освещение будет у вас прекрасное, отличное в ночное время, суток. Сзади у нас, как и смотрели, вы видите, на экране стоит стоп-сигнал, он же габарит и поворотники. Достаточно яркая, в принципе, здесь менять ничего не нужно. Итак, давайте поговорим по комплектации. По комплектации у нас идет э, фэтбайк, как вы видите, в собранном виде. Можно, соответственно, в коробке его заказывать в нашем магазине. Если нужно в собранном, мы можем вам в собранном виде доставить, либо в упаковке, по вашему желанию. Итак, в комплектации у нас идет с вами зарядка 48-вольтовая на 3 час, Учитывая, что здесь 14 А, по времени примерно в районе 5 часов у вас будет полная зарядка. 3 ампера, 5 часов и... Фэтбайк полностью заряжен. Итак, зеркала заднего вида идут в комплекте. Здесь также идут с замками. То есть, когда при установке на рулевую часть ставите, закрепляете. И сюда в призьбе вкручивается зеркало заднего вида. Спокойно, хороший обзор, кстати, обратите внимание. Как вы уже заметили, что данный электровелосипед у нас идет складной. Сейчас мы его сложим, посмотрим, насколько он мобильный и компактный. При этом вес данного электровелосипеда составляет 30 килограмм. Много ли это или мало, но ну, на самом деле, друзья, в принципе, я скажу, что на самом деле, да, учитывая его характеристики, его колеса, его габариты, да, достаточно хороший вес, потому что взять то же самое в среднем колхознике колхозники весят там 27-28 килограмм, то есть разница всего лишь в 2 килограмма. Поднять его возможно, то есть подъемный. Давайте сейчас его сложим, отключим его полностью. Как он у нас складывается с вами? Итак. Здесь у нас с вами фиксатор, отодвигаем, и теперь складываем с вами велосипед. Сейчас мы уберем подножку. Все, мы его сложили. Также вы обратите внимание, что у нас подножка есть. Безопасно, скажем так, чтобы у нас звездочку не повредить. И теперь сложим рулевую часть. Руль у нас тоже складной. Вот так у нас убирается. Учитывая из того габарит, который он был и в что он превратился, скажу так, что он транспортабельный. В любой автомобиль практически можно его засунуть. В кроссоверы, в внедорожники вообще без проблем. Сюда здесь уже учитывая багажник вашего автомобиля. Давайте его сейчас соберем обратно. Как вы заметили, друзья, что собрать и разобрать, точнее сложить и разложить данный электровелосипед одному человеку это посильно. Скажем, не скажу, что это прям мега комфортно, но тем не менее это возможно. Итак, что еще хочу сказать, что у нас с вами руль высота, так же как сиденье регулируется по высоте, поэтому здесь у нас он подходит как для подростковой категории возрастной, так же для взрослого человека. Сейчас мы измерим с вами габариты, и на экране вы увидите размеры. Длина данного электробайка у нас, электрофотбайка составляет 175 сантиметров. Ширина у нас составляет с вами по рулевой части 63 сантиметра. Итак, давайте измерим с вами минимальную высоту. Здесь у нас вы видите, да, сейчас максимально утоплен руль. То есть ниже он уже не идет. По экрану, по дисплею 100, 113 с половиной сантиметров. Максимальная точка составляет у нас с вами 129 с половиной сантиметров по руль. Сидение минимально. 80 сантиметров, так и максимальная ростовка по сидению составляет 98 сантиметров. Итак, мы плавно переместились на H1 Pro Dual полноприводный электро-фэтбайк. Посмотрим сейчас, чем отличается он от своего младшего брата. Визуально он выглядит одинаково. Как мы сразу понимаем с вами, что здесь находится два мотора-колеса. Каждый из мотора-колес у нас с вами по 500 ватт. То есть э, номинально у нас идет 1000 ватт мощность полноприводной. Но на мотор-колесах написано, на каждом, если вы обратите внимание, также по 240 ватт. На каждом мотор-колесе. Обратите внимание, что у нас здесь все продумано от компании «Си То, что у нас отключение э, от мотора-колеса, то есть в случае разбора, например, того же самого очень удобного, мы питание отключаем, фишку вытаскиваем. Можно там бортировать, да, разбирать спокойно, снимать камеру или покрышку, не составляет особого труда. То есть на некоторых велосипедах, знаете, встречал, что силовой кабель, он идет полностью. И для того, чтобы у нас с вами разобрать, перебортировать колесо, это нужно вытаскивать силовой кабель и идти вот так вот. Ну, то есть создает, на самом деле, трудоемкую дополнительную работу, а тут уже все продумано. Итак, перейдем дальше. По габаритам все то же самое, как и на Сицибо H1. Про мон, моноприводном единственное, что отличие, конечно, есть по весу. По весу есть отличие, но незначительно там порядка 31,4 кг, то есть разница 1,4 кг за счет того, что он еще полноприводный идет с вами. Также система управления, обратите внимание, тумблер переключения скоростей консоль сама управления, Она отличается от моноприводного. Здесь у нас вообще тумблер включения света другой идет, система поворотников тоже самое другая отличается сигнал. Присутствует тумблер переключения скоростей. Мы сначала думали, зачем ну и для чего. В итоге прояснился. это. Сейчас попробую я поднять его самостоятельно один. Сейчас включил первую скорость. Работают все два мотора-колеса. Включаю вторую скорость. Работает только задняя. И включаем третью скорость. Итак, вы сами прекрасно видели на экране, что чем отличается. То есть первая и третья скорость у нас работает два мотора колеса, на второй скорость у нас работает только задний моноприводный мотор. Поэтому здесь можно прийти к заключению, что а, если вам нужен, например, максимальный пробег и поменьше динамика, то и включайте вторую скорость, едите спокойно. Если вам нужна динамика и э, большая скорость, то при этом будет меньше пробег. Это первый и третий режим. Система управления бл блоком с э, электронным. Скоростями здесь тоже присутствует, так же, как на моноприводе. Первая, вторая, третья. Первая, вторая скорость у нас с вами идет э, эко-режим. Третий стандарт. Четвертый уже сам максимально пауэр. Как вы обратили внимание, у нас с вами отличается также дисплей. Вы видите прекрасно, что он визуально отличается. Подсветка тоже немножко другая конфигурация. Здесь мы с вами видим э, заряд аккумулятора, одометр, спидометр. Вольтаж вы видите, режимы скоростей. И, соответственно, здесь вы показывается какая у вас скорость. Касаемо системы переключения скоростей, здесь все то же самое идет Шимана. Спереди одна звезда, сзади у нас семь, то есть семь скоростей. Система тумблера переключения скоростей, все аналогично. А, газулька у нас с вами идет гасмонтискретного формата. Но что касаемо, вы сразу заметили, наверное, на экране, что система торможения. Ну, как можно сделать на моноприводном электровелосипеде гидравлику, ну, но на полноприводе поставить механику? Наверное, я так понимаю, что какая-то, может быть, загвоздка на заводе произошла, потому что ну, здесь вы видите, друзья, сами все прекрасно наглядно своими глазами, что здесь стоит механическая система торможения. Ее, конечно, она неплохая, но по мне ее не хватает. И можно регулировать здесь, да, там настраивать, это мягкость, все, это все хорошо, конечно. И здесь вы все прекрасно видите, тормозные диски стоят, да, там у нас все, все классно, суппорта тоже здесь можно под, подрегулировать, да. Но гидравлика есть гидравлика, и поэтому э, мы сейчас от своего магазина хотим сделать вам такое небольшое э, интересное предложение. Количество товара будет ограничено, очень ограничено. При заказе в нашем магазине данного велосипеда полноприводного вы получите в комплект Переднюю, заднюю гидравлическую систему ксод Такая же гидравлика, которая стоит на моноприводе уже по умолчанию, у вас будет в подарок на полноприводную. То есть у вас будет две системы торможения, штатная стоять механика, да, то есть, ну и в комплекте, как я сказал, гидравлик. Повторюсь, что предложение ограничено, успеете заказать. Что касаемо комплектации, комплектация аналогична, что на моноприводном. У нас идет 3-амперная 48-вольтовая зарядка, аккумулятор здесь 48 на 14 ампер часов, по времени зарядки также где-то в районе 5-6 часов. В комплекте также у нас с вами будут зеркала заднего вида. Также хочется вам показать, где находятся у нас с вами контроллеры. Если на моноприводе у нас с вами находится в нижней части, вот здесь вот контроллер, так как у нас одно мотор-колесо, стоит один контроллер, то на дуал полноприводном один контроллер снизу, так же как на моноприводе, и второй у нас вынесен между рамой, вот здесь. Корби. В принципе, защищен, закрыт хорошо. Но, друзья, скажу так: что я бы рекомендовал в любом случае делать дополнительную гидроизоляцию. В любом случае, любой электровелосипед, скажу так свое мнение, намного лучше штатно защищен, чем любой электро, практически любой электросамокат. Поэтому делать, не делать гидроизоляцию, решать вам. Я бы рекомендовал. В нашем магазине также можно приобрести гидроизоляцию по очень, очень качественную и по очень выгодной цене. Что хочется сказать по стоимости данных электровелосипедов. Стоимость электровелосипедов на момент обзора монопривод у нас стоит 77,999, а полноприводный 93 999. на момент съемок, но более актуальная цена. Всегда вы можете посмотреть на момент вашего просмотра по ссылке под этим видео. И также хочется еще раз повторить, что при покупке полноприводного вы получаете электрового вы получаете гидравлическую систему торможения в подарок. Но это еще не все. Вас ждут еще дополнительные бонусы, а какие, вы уже можете позвонить в наш магазин по телефону, который указан в ссылке под этим видео, и узнать об дополнительных акциях и дополнительных подарках. Что еще хочется добавить, друзья? Складывать я его не буду, потому что например, система склад складывания одинаково, что и на H1 Pro моноприводном. Мне хочется сейчас покататься, мы обязательно сейчас покатаемся, сравним, как они себя ведут, какие отличия. Здесь мне интересно, как на полноприводной системе будет работать паса, да? то есть система ассистент, на каких скоростях, скажем так, на каких режимах она будет, на каких она не будет, в этом видео вы также увидите. Ну что, друзья, поехали. Ну что, попробуем покататься, посмотреть, как велосипед себя ведет. Но обычный холостой ход, скажу так, что, конечно, не как обычный велосипед, потяжелее идет но система, ассистент здесь есть, и вот сейчас вы видите, как он подхватывает, он сразу с, с первой скорости начинает и идет. То есть в этом плане очень удобно и помогает а, при езде. Если даже у вас просто а, решили спортом заниматься, да, или подсаживается аккумулятор, просто газ не нажимаете, крутите педали, система пас, Assistant он помогает. Давайте сейчас попробуем. Покататься на электротяге Хочу пока, посмотреть, как в зимний период времени Вот эти покрышки себя ведут И насколько тяга будет хватать с пробуксовкой Могу сказать одно, что заметил гидравлик, тормоза который стоят на этом велосипеде Очень хорошо схватывает И очень хорошая цепкость Но мы сейчас видим с вами небольшой гололед на дороге Кусками Поэтому с точки зрения, если вы планируете ездить в зимний период времени Рекомендую делать шипы на эти покрышки металлические. Безусловно, будет поинтереснее цепкость и держать дорогу. Ну что, пойдем на пухляк. Здесь немножко он есть. Посмотрим, как себя велосипед везти будет на пухляке. Скажу так, конечно, проскальзывание оно есть, вы сами видите, занос небольшой, но, тем не менее, преодолевает снежный покров и пухляк. Достаточно неплохо поддается данному футбайку, учитывая, на привод, неполный. Мне очень интересно будет сейчас попробовать после этого велосипеда покататься на полноприводном, сравнить ощущения. Итак, сейчас включили пятую скорость, попробуем на пятой скорости. Но по ощущениям на низах почему-то он больше вытягивает, лучше тяга идет. Но опять же это по ощущениям. Занос есть, вы это видите, все-таки резина. Хоть и, скажем так, протекторно, но тем не менее. Ну что, давайте сейчас попробуем преодолеть спуститься с лестницы. Почувствовать, прочувствовать, скажем так, подвеску, как отрабатывать передняя и как комфортно ли будет ездить. Ну что могу сказать по ощущениям? Как я ранее говорил, что хоть заднюю подвеску у нас с вами нету, но за счет пневматических больших колес 20-дюймовых, и хоть и нет задней подвески, повторюсь, мне достаточно было комфортно, не могу сказать, что прям какой-то жесткая отдача в спину, либо в пятую точку, такого не было. Поэтому можно смело сказать, что фэтбайк себя хорошо идет на неровностях и комфортная езда. Сейчас хочу попробовать заехать, конечно, будет проскальзывать безусловно, хочу заехать, знаете, как все же не а, по лестнице, потому что по лестнице сейчас бессмысленно, он не заедет, я больше чем на 90% уверен. Первое а, попробую сейчас по пухляку. Ну что, тяговица всего. Тяговиста его хватило, чтобы заехать Сначала немножко педали дал ходу Потому что с места разгон Есть небольшая задержка Поэтому чуть-чуть оттолкнул педалями А дальше уже на электротяге И в принципе вы видели сами, мы заехали Разгон у нас маленький Поэтому сейчас чуть-чуть дам ход педалями Помогу И попробуем заехать по лестнице Насколько нам хватит Ну что, друзья, вы сами все прекрасно видели, мы по лестнице заехали до конца, с первого по последний пролет, нам хватило мощности. Сначала, как вы заметили, я дал небольшой ход педалями, один прокрут, даже пол, половину, наверное, и дальше он затянул сам. Единственное, что по ощущениям, если так резюмировать, я, мы поняли, мы перекачали немножко колеса, перед выездом сюда на улицу мы решили подкачать еще колеса и... Чувствуется, что если мы немножко их приспустили бы, цепкость на пухлике, да, то есть на снегу было бы лучше намного. То есть самокат, не самокат, а электровелосипед вел бы и цеплял еще лучше. Поэтому, что можно сказать, моноприводный H1 Pro, Сицибов, молодцы, хороший сделали фэтбайк. И даже в зимний промежуток времени можно его эксплуатировать, ездить, и он себя достойно держит на, вы видите, заснеженных. Сугробов в том числе. Ну что, меняем на полноприводный, посмотрим сейчас, как полнопривод себя поведет. Не очень интересно, как вам, я думаю, тоже. Поехали. Взял я полнопривод наш один Dual Pro. Сейчас посмотрим, как этот зверь ведет себя на заснеженных просторах Москвы. Давайте сначала попробуем, как ведет себя ассистент. Ощутил сразу, как я и говорил ранее в этом ролике, о том, что здесь у нас первая, вторая, третья скорость. Тумблер есть, помимо электронного переключения скоростей, которые присутствует их 5. Если мы включаем первую скорость, у нас работает с вами полный привод. Когда у нас с вами включена, включена вторая скорость, это работает только монопривод, задний мотор-колесо. И на электронном табло, электронное переключение скоростей, со второй скорости у нас подключается ассистент система пас. Вот он цепляет. Кручивый педаль, видите, он поехал, зацепился. Ну что поехали на пухляк посмотрим как на полном приводе поставлю пятую скорость вот это зверь друзья сразу чувствуется о чуть кусту не улетел вот здесь конечно как сказал что механика не хватает гидравлики но покатаем посмотрим сейчас мы здесь выпрыгнем и сейчас заедем заново потому что вот этому зверю полноприводную бездорожье поддается легко и это чувствуется я думаю на экране вы это видите сами как я легко Могу заехать Друзья, что могу сказать Впечатление от полнопри, они зашкалят Наверное, мои эмоции сейчас на моем лице Вы это прекрасно видите, они передают это все Если сюда поставить гидравлику Которая у вас будет от нас в виде подарка То это вообще топовый электровелосипед Который захотели, поехали на моноприводе Захотели, нужно, да, вам поставили полный Управляться будет со всеми практическими задачами. Как вы видите, бордюр не маленький, плюс углов сверху. Я подъезжаю, даже не приподнимаю вилку переднюю, он заезжает спокойно, он тянет. То есть задний мотор помогает, передний тяговец, просто огонь. Поехали дальше. Ну, здесь как вы видели сами, в принципе, как ему на приют проблем нету. Сейчас попробую. Во-первых, я не буду помогать педалям, педалями. Попробую с небольшого разгона заехать. Но вы видели все сами. Я практически на какой-то ступени, на третьей или на четвертой остановился, можно сказать. И нажал газ, и он подхватился, и он уехал Лед, снег, протектор, тем не менее, вы видите сами в снегу, забитый Но тем не менее, тяговиц его хватает, для того, чтобы он цеплял и тянул, преодолевал в гололед Вот, эти, вот эту лестницу, и мы с вами спокойно заехали Я поставлю, на 10 из 10 Друзья, что думаете вы? Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии покатались на полноприводом, поняли для себя, что предела мы э, теста этого фэтбайка не нашли сейчас хотим придумать что-то здесь окружение, что есть ближайшее как его еще можно потестить давайте посмотрим все вместе с вами и найдем что-то, какой-то ему скажем так, сложности поехали друзья, мы попытались найти сложности, вы видели этот сугроб Въехали, мы не знали что там как, надеялись, что будет лучше, но в принципе оно так и получилось, мы думали, мало ли там какая-то спрятана притани, дай бог, или э, лед вообще. Но тем не менее он преодолел, вы это все сами прекрасно видели. Я ставлю большой лайк и мне лично этот, этот байк очень зашел, и я могу сказать смело, что рекомендую приобретению. Мне на самом деле не усласть. вообще не хочется, мне хочется дальше. Дрифтовать на нем, ездить, кататься. И зимний, могу сказать так, промежуток времени, когда есть снег, когда есть сугробы. Это отдельное удовольствие приносит эти поездки. Вспоминается сразу детство. Согласитесь, друзья, кто сейчас смотрит этот видеоролик, наверное, у большинства такой техники не было. И сейчас, учитывая, да там у нас мы подросли, уже не дети, кто-то еще старше. И сейчас вот это вот Современной современная когда у нас имеется возможность оседлать этого коня, покататься и получить это удовольствие. Это не передать на экран, не передать просто словами, это внутренние ощущения, эмоции, которые я постарался э -э, передать вам и надеюсь вам это понравилось. Оба байк мне зашли, H1 Pro, э -э, моноприводный, Тяговиц его тоже хватает, вы видите сами на экране, как мы прокатились, как мы проехали, в принципе все ему. Те сложности, которые мы старались поставить этому фэтбайку, он преодолел. Что касаемо полноприводного, здесь вообще комментариев нет. Цепляется очень хорошо, тяговитость заслуживает уважения. Вы сами тоже прекрасно видели, что мы ему еще усложнили задачу, потому что те препятствия, которые мы ему ставили стандартно, то есть нам этого не хватило. Фэтбайк вызывает дополнительные эмоции, дополнительные... Вызовы, скажем так, чтобы создать ему какие-то сложности и их преодолеть. Поэтому здесь могу смело сказать, что лично мне зашло. Мне зашел больше полноприводный. Но это опять же мое сугубо мнение. да. Кому-то нравится полный приют, кому-то монопривод. Как говорится, на вкус и цвет выбирать и решать вам, какое приобретение. Приглашаю вас на тест-драйв к нам в магазин. Магазин у нас находится по адресу метро 1905 года, Большая Декабрьская 3. Застроение один Торговый центр электроника на Пресне. Работаем каждый день без выходных. От метро это 200 метров. Также имеется парковка. Приглашаем на тест-драйв техники. Очень много различных, в том числе новинки. Ну, а с вами был Станислав. Всем удачи. Пока-пока.